Хочу кое-что сказать по поводу чувств осуждения. Я думаю, то, что это одни из самых таких опасных чувств, потому что людям, людям просто стыдно и ну, становится из-за своих грехов, которые они вообще совершили за всю жизнь. И мне, вот, ну, ну, поверьте, я тоже не, прям, ну, вообще не идеальный. Вот, но нужно как-то вот перебороть вот эти чувства и ну, просто признать это. Это тяжело, я знаю, это это очень тяжело, но просто если ты ну, переборишь вот эти чувства, то ты победишь, вот тогда ты победишь. Я не обещаю то, что ты будешь чувствовать себя как-то хорошо постоянно, то, что у тебя всегда будет такое классное настроение, но ты должен всегда понимать то, что Бог он всегда прощает, но нет такого греха, который бы Он не простил. Вот, ну потому что мы живем по вере, потому что мы... Вот когда ты видишь что-то, это ты уже не веришь, ты уже это увидел, а написано то, что мы должны верить. Ну, у каждого есть голос внутри поэтому я думаю то что каждый знает в чем истина вот как в прошлом видео я рассказывал вот так.